Всем хелло, мои с вами снова Вегас Шоу И сегодня мы будем путешествовать <coughs> по канализационным люкам И как вы видите, ш... а, мы оказались в канализации А что, а что это за маркер снизу меня? А... Ну ладно, допустим У <coughs> меня даже нет <coughs> догадок, что это может быть Ой, я а, э, э, этот уровень помню Смотрите У нас тут руины Целый уровень будет происходить в руинах Блин, я сразу вспоминаю Call of Duty 1, потому что там был похожий уровень Когда советская компания была Мы тоже по всяким руинам там ходили И всяких Интересных мест, станичками Тут будет многовато Поэтому мы будем Все это искать я эту серию записываю сразу после предыдущей, потому что надо записать хотя бы видосы, а то у меня их маловато. И... Блин, я набил свой желудок пюрешкой с котлетой. Сразу Энджойкина, вспоминая его великолепную песенку. Ну, это вкусно было. Сразу вам, наверное, жрать захотелось, да? Где снайперюга? А, вот. Оп! М мастерство превыше всего. Во! Штруп упал. Меня, кстати, сегодня забыл сказать еще в предыдущем выпуске. Зарплата пришла. Получается, у меня уже 30 тысяч. Давайте я точно, точно это скажу. Какое у меня это? Сколько денег на балансе Ну 5000 аванс мне пришел У меня 30 505 рублей И 82 Копейки Если что Так что знаете, Я богатый бич Вот такой вот я Так Блин я конечно знаю Я помню этот уровень но Тут много всяких путей, и если я спрыгну в канализацию, я выбраться оттуда не смогу, поэтому пойдем сначала сюда. Тут, тут, тут у нас ситуация вообще не лучше. Э! Фаши Стэн! Почему не пулемет и Стэн? Почему он пулемет не используется? Пользовал! Держитесь, мать вашу! Никто не выживет! Ой, бля! Так, где? Печара! Сучара нафиг! Убил меня! Год... Просто просто падла нафиг! Я просто боюсь, что еще один появится где-нибудь. <coughs> самое главное, я боюсь. Вот почему он не использовал пулемет, а? Кто его знает? Да ладно, мне же лучше. Я самое главное боюсь, что вдруг еще кто-то появится! О, как-то у меня маловато хп осталось. Оп, норм, ну, в принципе, и пойдет. Ой, капец, я сегодня усталый. Такой пожрал, поспал, и усталый. Оп, ничего не смог сделать. Ох, уж эти огнеметчики. Так, это отсюда, вот спрыг, спрыг, спрыг, спрыгнули бы сюда. Только бы наткнулись на огнеметчика с этой стороны. <клес> Поэтому нормально все. Все под контролем. Опа. Америка, Европа. Мы теперь отсюда пришли. Ты, блин. Ну, мне кажется, я... Не смогу пролезть, да? Блин, нет. Ладно. Так, а если... Вон опять, смотрите. Мне кажется, это такие поломанные всплески воды. Вот я бегаю вот тут тоже, допустим. А выглядит как какой-то маркер, куда надо прыгать с парашюта, там как в Metal of Honor Air Airborne было примерно. <coughs> ну, поле для дарца, допустим. Куда надо дрочки кидать. Вот еще какие ассоциации. У меня есть. Так вот. Куда побежал? Да. Тут еще на заднем фоне, как всегда, борьба идет. <coughs> в город в руинах. Вот что тут война... Война творит. С этими... С городами. Все строили, строили, а потом все... Не достроили, нафиг. И как мне ее обезвредить? Я говорил тебе перережь красный провод или это был синий? Ах, подожди, я скажу, посмотрю в руководстве. А, не стоит, здесь нет ничего сложного. <звы> ой, ой, ой, ой, ой, ой, ох уж эти тупые фашисты, бабахнулось все. Я вспомнил сценку, похоже, в Макс Пене была тоже. Они такие, бандиты говорили, что там В первом Макс Пене Если что А если нет Отпустили все-таки, блин а, Там тоже Какое право надо обезвреживать Эй, Ладно, пофиг, этот обезврежу И взорвались Да Вот так вот было все я появился такой, и по мне сразу... А че у меня это -то... Бери нафиг! Это оружие было достаточно. Я вот загрузился, и по мне сразу выстрелили. Если что. Ну, знаете, я Call of Duty 1 давно проходил, конечно. Но я, по-моему, помню, что там... Как раз тоже был похожий уровень в советской компании. Ну, Рус Александр может меня подправить. Но вроде бы было что-то подобное. Там советская компания в основном вся из руин всяких со со со состояла и прочего. Поэтому нормально все. Потом, когда у не Про будет проходить первую Call of Duty, я все вспомню. Потому что у него буду смотреть эту. Он, он ее скачал, но проходить еще не начал. На канале. Так, так мы же тут были. Лестницу отпустили. а, -а, -а понятно. Назад идем. Специально все под контролем, друзья. Все нормально. Ой. Кстати, я что-то тайников опять пока не обнаружил. Хотя я вроде их находил пока играл. Для себя. Ну, знаете, с одной стороны, блин, ты вот только и делаешь, что всякие игры, проходишь игры, ты их как будто, ээ, как сказать-то, для себя как будто ни во что играть такой не будешь, но я этот факт опровер, э, опровергу, потому что потому что для себя тоже люди играют. Вот, однажды просто Спектр говорил, что для себя он потом... И <кхм> Спектр жаловался однажды, Спектр Ченов, если что, напомню. Однажды видео давным-давно смотрел. Еще до выхода, я думаю, черного это было. Он такой, говори, ужаловался, что вот мне забрасывать лист там надо, потому что задачи не выполнены. А что надо сделать? А, а как задачи посмотреть? Как задачи-то посмотреть нафиг? Что делать? А, туда надо идти. Ха, смотрите, уровень закончить не можем, потому что не выполнили задачу. А вот если. Как это было? У Конор Honor Underground на Game Boy Advance, который я проходил, помнишь его и не про? Я там пошел к выходу, а у меня миссия провалилась нафиг. Это был капец какой сущий кошмар для себя. Ты это все смотрел. Спасибо тебе, дружище. Игра, конечно. Ну да, она мне понравилась, а ему нет. Я не договорил для Ченова, в аспектр Ченова. Он игры проходит, когда только для проходил, когда для канала их записывал, так типа не играл в них говорил. Но я опровергну этот факт, потому что я игры прохожу тоже вот пока сам в них видео. Так. Ну да я бред уже какой-то говорю, я несу, я просто уставый И не слушайте меня. Если что. Оп, бабах! Ну короче, эту игру нафиг. Я, я к чему это все начал говорить? Эту игру, типа, для себя прошел, ну и для канала записал. Хотя никто и не просил особо, да? Кроме его не про Рус Александра, типа Вольфенштейн. Ну ладно, пофиг. Я наоборот сейчас это, как бы, больше видосов или летсплеев хочу записывать. Чтобы вас, подписчиков, знакомить с играми. Так. Давайте убьем этого гранатометчика. Псевдогранатометчика. Загаденыш убил меня пару раз. Пока я там другого фрица пытался убить. Так. Там что, кто-то прячется? А это огонь такой. Я думал, там враг. О, вот враг! Он сам меня не видел. Мы друг друга искали. И причем я нашел его, а он нет. Оу-ля-ля. Ладно, короче, плевать. Я к чему говорю все это? А, я обожаю, когда мои подписчики... Вот я прохожу какие-нибудь игры там, которые для себя прошел. И я прохожу игру, и подписчики такие пишут. Ух ты, а я не слышал про эту игру. Спасибо, что познакомил меня с ней там. И прочее. Поэтому круто, вот поэтому я и снимаю видосы на ютубе Особенно приятно, когда какие-нибудь незнакомцы приходят, такие пишут Ух, какая ностальгия, эту игрой о детстве там играл, спасибо тебе Постоянно, у меня прям постоянно такое всегда Под каждыми всякими старыми играми Прям на душе, это на душе приятно становится Ух, какой огромный прицел Не, вообще, он может и разброс показывать, не знаю насчет этого он специально огромным таким становится, чтобы показать, куда могут пули прилететь. Так. А вы меня не видите? Вы, с... вы... вы чё такие слепые, слушайте? Вы новенькие, что ли? То чувство, когда выпустили новичка, и ему выдали всякое, всякое топовое оружие. Так, и чё? Реалистичный звук стрельбы, однако. Блин, игра реальная, топовая. Любима на... всеми. Кто-то считает ее лучшей частью Вульфенштейна, И я их прекрасно могу понять. Блин. Слушайте. Один урод выжил. Да перный театр. Один урод выжил. Козлина ты. Высая. Выс, это да безобразие, чувак! Я думал, ты, конечно, сдох. Блин, одни обманчивые ребята, я смотрю. Если чё, проработка деталей, когда мы стреляем из этого э панцерфауста. Ну давай, я тебе покажу. Опа! Смотрите, гранатомет мы выкинули. Он перегрелся. Мы достали новый гранатомет. Мы типа гранатометы с собой подбираем. Представляете, что Помешается, помещается в маленький кармашек нашего Биджея Бласковица. Пять гранатометов. Нафиг. Помещается. И куча всяких винтовок. Волшебные карманы главных героев. И как они их получают? Эээ... Нет, я вообще люблю, когда можно наносить все с собой оружие, ты ими пользуешься, на славу, называется. Это круто. А то вот сделают, как в кого of Duty, всего два, два оружия, причем от слот под пистолет не сделают. Потому что разрабы, те еще, кукушники. И быстрые сохранения не буду делать, но это уже отдельно другая. Ну, это отдельно. А, какой они говорит, это уже совсем другая история. Молодец, сломал окно, но пока нам не пролезть, Мы пройдем потом с другой стороны. Эта миссия, кстати, чуть-чуть похожа тоже на из Call of Duty 1. В советской компании была миссия с. на железнодорожных рельсах, типа с напарниками ходили, ну в принципе чё, кавалдить всегда только с напарниками ходишь, ходили это. Нет, пожалуйста, не стреляйте. Хорошо. Что это за доска? Ой, какая она грязная. Понимаешь, надо было чинить. А чё тут ничего интересного нету? Блин. Ну, Серьезно? Но тут многие моменты будут похожи, как из Call of Duty 1, как из Элита Саута. Но я уже повторялся. Много схожих моментов, потому что игры сами похожие. Но знаете, в какой игре лучший графон, э, даже сложно сказать, среди этих, тро этих троих игр. Вообще не знаю даже, в какой игре лучший графоний. Ой, ну, наверное, Call of Duty первая все-таки, я скажу. Вот лично я считаю, не знаю, как вы, но я бы отдал графонии, Баую графонию за Call of Duty первой. Ой, это потом сюда надо идти, но ну, я пока сюда не пойду. Мало того, что, ну, в кауде много всяких там эпичных моментов, можно сказать, было. Ну, я, блин... Пушка в меня прям прилетела. Все договорили? Здрасте. Слушайте, я думаю, вы меня атаковать не будете. А то тут некоторые ученые молодцы, не, ата не атакуют нас, не сопротивляются, значит, они будут жить. А какие-то твари полные. И все? Понятно. Блин, почему это... Главный герой снимает глушитель с Люгера. Вот в Wolfenstein Union Order он не снимал с него, допустим. Шмель! Шмель лучше бы сказал. Опять... <с> Мне нравится, когда пушки в меня прилетают. Они так вперед летят и главный герой подбирает. <с> Иногда я странные вопросы задаю, которые ломают голову, так сказать. Мог бы и не ломать стекло. Читаю локации я смотрю, опять полно. Но, как всегда, мы потом придем к единой точке. Главное, все исследовать. Сожрали еду. Открыли дверь на полу. Согласитесь, что наш ножик получше, чем вот этот вот кухонный. Так. О! А чего кнопка? Я за нажму, и все бабахнется. Вот. Пишут иногда на красной кнопке не нажимать. не нажимать. Сами делают их красными. Поэтому вот получается такое, что иногда не поймешь. Я, я чуть не понимаю, куда идти, если честно. Сейчас разберемся. Понимаю, выпуск затянется, но я и не хочу, чтобы игру я быстро прош прошел. Я хочу растягивать процесс удовольствия. Чтобы вы, кстати, знали, что в этих локациях находится. А то кто-то в игры такие играть не будет, например. Лифт Можно а кто говорит? Эх, а я все-таки надеюсь, что он струсит и сдастся. Ой, ой Блин, гаденыш Причем я выстрелил из люгера без глушителя А сейчас вот достал он на мне, на мне Надет глушитель был Как это понимать? Ладно, ничего понимать не надо Просто побежали дальше, вперед Так ну чё, под Half-Life Сурс пока никто не написал это. Из Войни Про, из Рус Александра. Комментарий. Под пятой серией. Я даже не знаю, как вам. Понравится она или нет. Потому что это капец, если честно, был. Оп. Ха -ха. Прикольно я срезал. Секретное место нашел, видите? Прикольненько. Только тут слитка в нету. Пошли сюда. А, это конец уровня у нас. Классную е игруха. Ностальгия. Да, громадку мы не соблюдать не будем, Кеймен. Так. Ух ты, катсцена, подводная лодка. Почему мы еще не готовы к отправке? Мои извинения, Оберфюрер. Но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем мы предполагали. Ой, не помнишь его? Нет этого высова? Из Buffyšten Уордер, главный Это антагонист. Отправляется к -лабораториям с торпедами и лебес. Вам понятно, майор? Абсолютно герофюр. Фюрер. Дополни его Диалог не закончится до конца Вот если что, вот это Вот череп Из wolfenstein New Order Тот, который там вы... дал выбор, кому выковать глаза Главный антагонист Вот это он, если что Появился еще с ретрунту кастла Поэтому Тут он, к сожалению, не погибнет Как мы это поняли Откройте! Кто ты? Кто ты? Биджей-бласковец? Ой, говно какое. Фух. Че там? Они идут сюда? Так. Черт его знает, я, я не пойму. А, идут все-таки. Так, так, так, так, так, так. А, всего один был. Давайте пока по Стелсу попроходим. Так, а если я выстрелю... <музык> в эти? Гефа... Гефах... гефайр, не пойму, не пойму, что написано. Это переводится как опасно, да? Ну, мне надо было, понимаете? А то тут ключи забыли нафиг. Все под контролем. Ну подумаешь, бабах произошел. С кем не бывает, эти вообще не Все вроде. Вы видите, никто это не поднял тревогу? Вообще никто не спросил череп. Главный начальник их. Просто курит в сторонке. Mm? Он, он люгер достал. Я не думаю, что он был дружеским. Поэтому пофиг. Тут порой не поймешь, кто враг, а кто друг. Ну не то чтобы друг, а просто... Кто не будет сопротивляться. Ё! Я не понимаю, как это у меня получилось так увернуться несколько раз от ракет. И че-то все равно тревогу никто не поднял М -м -м, это странно Это очень-очень странно Так... Мне, мне Вованчик писал, что он, он дошел до этой миссии с подводной лодкой, если что Ладно И че? Пропускать будешь, блин? Открой! Ты идиот! Ладно, как хочешь. Пойду по нестандартному пути. Блин. Всегда же есть альтернативные выходы, да? Что? А, это там. И тревогу не включает. У него там кнопка тревоги есть. Может, он фашистов сам недолюбливает? Ой, не знаю, короче... может, спит с закрытыми глазами в фазе лунатизма? Вот я опять что сделал, Я опять... В... А! Нормально все. Я подумал, я не смогу... Сменить опять. Ну, тогда ладно. Ага, отпустить не можем. Блин, им вообще пофигу, что тут мы как бы стрельбу устроили. Ой! Ой! Ой! Ой! Я помню его. Та еще тварина! Если коротко сказать. М да. Бесил он меня. Ой-ой-ой-ой-ой! Он меня пугал иногда. Он еще раз пробуем. О, взорвал. Получилось. Блин, это твари те еще, ребят. Это кошмар. Кстати, вы смотрите, что я обнаружил. Это же самый настоящий миниган! Ой, ой, ой! А! Да, жуткие противники. Оп, я дверь закрыл, а надо мне туда вообще-то. И я так понимаю, эти существа бродят здесь, да? О, трещина. Интересно, это взорвать можно? Это, это, наверное, сейчас... Куда? Во! Еще раз. Еще раз. Фух. Получилось. Опять секретное место нашел. Я говорю, подписчики надо изучать места всякие секретные, а не проходить быстро, тороп... Тороп... торопливо игру. Ух. Хочу я пройти игру, чтобы начать проходить другую. О, вот этот га... вот гаденыш этот. У меня так не... У меня так это было только, <смех> если честно, признаться с Watch Пока я его проходил, я так ждал, когда запишу первую серию по GTA 3, хотел. Но это, конечно, свершилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Промолчу, пожалуй, я. Ну это нормально все, что тут у нас миниган имеется. Игра не претендует на реализм, на историзм какой-то. Тут вообще нет исторических таких событий. Там вот, я уже говорил однажды, что фашисты... Победили в высадке в Нормандии этой знаменитой сцене из Call of Duty. Аля это ой, точнее из Medal of Honor. Аля это assault. Call of Duty. Аля это assault. Это что-то новенькое. Ш кто ждет такую игру? Ха! Call of Duty. Аля это assault. Да. Вот вам. Говорите вот и вот получаете. Ой, сейчас эту серию я запишу ей, короче Отдыхать буду Потому что Устал Говорить Тупо вымотался нафиг за этот день День, конечно, слишком Тяжелый получился Опять Не пойми, куда прыгать надо Тут Много путей это мы любим. И чай. Для чего это нужно? Эх... О! А сюда что, провалиться можно? Понятно. А. Вот же. Ну... В принципе, не так нам важно это тайне, красно непонятно у нас. Не знаю, как его получить. Блин, чувак, согласись, это пушка топовая. Такая классная. Так. Вдохнули, выдохнули. Поплыли. Что? Что такое? Ничего себе! О! Вот, секретка. А, интересно, чего эта кнопка была? Вот так вот можно раскрыть, посмотреть, в каких локациях мы были. Вот здесь, вот в ловушке. Так это надо по сюжету, что ли? Я подумал, это тайник какой-то. Вот как раз это пустое место. И чё, и куда теперь? Ну давай, спускайся. Ой, я не знаю, что я делаю. Герой в шоке. Вот мы вроде под водой находимся, а выглядит так, будто на поверхности. Никаких заметных э, отличий тут нету, как я вижу. Мы что-то покрутили, мы что-то сделали, но что это нам дало, я не знаю. Вот порой иногда, знаете, меня немножко раздражает такая ситуация, что... Вот ты вроде что-то делаешь, а, а сам не понял, что сделал. Покручу венчили, что это дало тебе? А хрен знает. Подводная лодка утопилась. Смотрите, она на дно отпускается. Вот сразу кто-то вспомнит. Знаете, какие игры? Либо Middle Hunter Alia South, потому что там тоже была миссия с подводной лодкой, мы там взрывали ее. Либо игру Deadfall Adventures, которую я тоже проходил. И та ломка. У нас тоже была миссия с uh, такой подводной, ну, с базой, где подводная водка стояла. Мы туда зашли, а там этот uh, был нежить. Это там всех фашистов растерзало в этой подводной водке. Вот. И теперь мы еще в этой игре тут ощутились. Но еще есть Первая Medal инфильтратор, инфинтратор, которая тоже на э, Gameboy Advance проходила, типа, через эмулятор. И там вот тоже была миссия с лодкой. А там, небось, этот череп находится, да? Он сбежать решил. Ну, да, пофиг. В принципе, он, мы его только в самой последней части будем э, убивать. Ну, которую я буду проходить за New Order. Эх. Ну, знаете, проходить в 3D с его этими дополнениями с в 10 или как оно называешь. Ну, короче, неважно. Проходить я его не буду. Они слишком старые игры. То же самое, проходить самые первые думы не буду там... И что? И чё сейчас? А, сюда прыгать. Ой! Вот, да, сюда. Все правильно. Все понятно всегда, куда идти. Самые первые думы проходить не буду. Дум там... Дум первый, Дум второй. Эти... TNT Evolution, The Pluton Experiment. На канале проходить не буду, естественно. Дум 64. Потому что... Э, игры старые. Они уже будут никому не интересны. Также, нафиг, проходить не буду Касту в Уфенштейн, этот, Сбейнт в Касту в самые первые два Уфенштейна, которые есть. Выходили в основном на, этих, на старых, старых консолях, там, Atari, как, как они там назывались. Я не обязан отчитываться перед вами. И Shadow Warrior, самый первый, они проходить не буду. Они в 67 на север, 16 на ему поугружать, и он сразу все рассказал нам нормально сейчас мы потом туда пойдем чек. агент блацкович не перестает удивлять да на... вообще да, конечно я знал что он способный но я не предполагал что он обладает такими способностями вести допросы <связь> <связь> достойно да только направить на него ствол мы узнали предположительное местонахождение так называемой x лаборатории головы смерти в оккупированной норвегии а что мы узнали от ученого дезертина? К несчастью, не так много, как я надеялся. Ему сильно досталось прибегствие. Он до сих пор полностью не восстановился. Он продолжает твердить о проекте Уберсолдат. Вау! Суперсолдат? Да. Насколько я смог понять, это странное переплетение робототехники и биоинженерии. Мы с, с ними воевать будем? По-видимому, для создания совершенной машины смерти. Бог мой. По словам ученого, этот проект — это детище головы смерти. Он давно ведет эти разработки. Подобные проекты предпринимаются с 1937 -го года. По-видимому, этим объясняются найденные проекты прото-солдата и эти ужасные монстры. Но это все же не объясняет наличие оккультных вещей. Да, конечно. Есть только одно место, где мы можем найти ответ на это. Да, и поэтому пока мы разговариваем, агент Блацкович уже направляется в их лабораторию в Норвегии. Нормально, да. По фактам говорят. Опа, Рус Александр Геймс написал коммент. Это, комментарий его читал. Что-то он там пишет. Ну ладно. Давайте, проходим. Проходим, проходим, проходим Так, в воду лучше, я думаю Не стоит прыгать, она такая холодная Вот у нас уже лето Наступает А сейчас у нас зимняя миссия Мы с вами в Норвегии Кто-то, может быть, вспомнит Battlefield 5 Знаете почему? Потому что у нас тут это а -а -а, Была миссия тоже Та самая с холодной водой Ну, я думаю, объяснять уже не надо. Те, кто знает, те знают. Тоже в Норвегии она происходила. Если что, я говорил про первый Shadow Warrior, это которая 2000... 1997 год. Часть. Еще выходила редакс, но ее тоже проходить нафиг надо. Не буду на канале. Это слишком старые игры, я... Такое, не, не прохожу на канале. Для себя-то прошел. Штоповая игруха, ну вот, э, на канале проходить это не. Тебе все показалось, тут просто плохая видимость. Ну или кто-то они Фронт вспомнит, что там тоже миссия в Норвегии была. С холодной водой причем, она была намного лучше, чем то, что мы видели в Battlefield 5. Блин! Че они говорят там? Эрик! Он из-за плохой воды. Из-за плохой воды? Это из-за плохой воды? Это не бойся, та самая холодная вода, которую фашисты сами разрабатывают. Тяжелая вода, да? Не холодная, а тяжелая вода. Вы представляете нафиг? Они, наверное, выпили ее и сейчас вот плохо себя чувствует этот Эрик какой-то. Блин, Эрик вообще не немецкое имя. Может, это какой-то Джиджир американский служащий у фашистов. Да хрен его знает? Были же негры какие-то, которые фаши фашисты тоже были. Предатели. Тут, наверное, он как раз Эрик. Эрик негр. Эрик негридос, черный нос. Вот такая у него кличка, наверное Вообще, скажу Мы, по сути Про Проходим Дальше Мы почти с вами Все оружие нашли Осталось только взрывчатку найти И этот, как его Оу Че он такая, сука, я не понимаю Умри, умри. Бейся, нахуй. Скотина просто прифаерная, Вот так вот. Эх, топовая снайпа. Жаль ей у применения. Применений мало. Потому что неподходящие места, либо ничего не видно, либо там еще что-нибудь. Свет хватит! Меня это место. Еще один такой день. Я сойду с ума на этот раз? Сходи а Опять этот дурацкий реактивный самолет Ох, бог мой Помнишь поломанные кольца на резервных двигателях? Те, о которых известно с прошлого августа И до которых никому не было дела Я, я А сейчас я должен выходить в такую мерзкую погоду И меть это дерьмо Потому что кто-то шибко умный Решил, что нужна полная готовность через два часа Ручаюсь, это был сам голова смерти он ворвался сюда недавно и был всем недоволен. О, я, я даже не знал, могу... чтобы вернуться. Что за. Я не верю в это! Я не верю в это. Во что? что? Где, черт возьми, мой разводной ключ? Не смотри. Это мои инструменты ой какой бедняга потерял разводной ключ он мне напоминает это работников которые теряют свои каски приходят жалуются где моя каска нафиг я ее оставлял там ее украли ну да они достали люгеры, значит они это явно враги а я, короче, хотел подо... ну, стрелять, продолжать из этого, из стена. Блин. Ну ладно. Пофиг. В принципе, когда я проходил, я тоже.. меня тут включена была тревога. Ч, я его убил, да? Угу. Не, ну миссии классные вообще Ни одной плохой для меня нету. Вам тоже явно все понравились миссии, да? Пока все классные Может кому-то они просто средними покажутся, но... Они вообще на голову выше, чем то, что мы видели там, В Медал оф Хонор или от или в... Кова 1 или в Аними Фронт даже вот. Чё, поверху идти будем лучше, я считаю. Мы же должны быть выше всех. Так, тревогу включили. Вот она, бо полная боевая готовность. Это не тревога фашиста. Вы сейчас будете умирать пачками. Если что. Блин, этот гад просто сам включил тревогу и все. Если бы не он, то... Было бы все спокойно. А сейчас все будут знать, что тут враг, типа. Ну, то бишь я. Ой, давайте это. Поверху пойдем. Сюда. Вот так вот. Круто же, круто. Че, я его убил? Ну, вроде когда. О, да, убил, смотрите. Я думал, он к, к, к, к сигнализации побежал. АУ! Больно было вообще-то. <свескал> Это... Э э а у меня что? Нету? Этого гранатомета. Только выглянул, а стрелять не стал. Вон еще один. Можно, ну, это можно сказать, по сути, джаггернауты такие. Хотя, я не знаю, просто враги миниганчики. Ну но пусть джаггернауты будут. Вон, видите, сколько их там? Джаггернауты, да, на джаггернауты. Капец, их там много. Капец, их много. Все бегут. Огнеметчики, джиггернауты, гранатометчики. Ну хоть снайпера нету. О! О! Они сюда залезли! Так. Да блин! Чё Подбираю оружие, меняет герой автоматически его. Отлично. Ф Фух, это было тяжело. Он еще застрял, бедняга. А че он умирать не хочет? Да блин, а, слушай. Вы такие наглые, капец, фашисты. Я просто поражаюсь вас. Смотрите, как затихло все. Только ветер немного слышен, и все. Тут заперто. Я просто, это, ну вы меня знаете, следую все локации. Все возможные. Вот пока все три игры, которые я прохожу, Half-Life Source, там, GTA San Andreas и Wolfenstein, все их полностью изучиваю, зазучиваю до дыр на видео. Для себя-то тоже я все искал. Все, что можно. Скотина, а? Умирай давай, Жаггернаут. Позорный. Еще один. Ой, вон, вон, гадёныш, гадёныш. Там стоит. А что ты сам залезть не догадался? Эх. Взял, убил меня. Миниган вмещает 500 патрон, если чё, в него. Нормально, я так считаю. Бывало им поменьше, хотя не помню где. А, Уолфенштейн, 3D. Там миниган в себя вмещал 99 патронов. Ха, представляете, 99 патронов всего в минигане было. Вообще, э, там как раз Миниган? Был только миниган, Потом Card э, 44. Блин. Ну это. Э, кард 44, вроде. Давай, умирай, все. Ну, автомат, короче, ножик и пистолет-люгер. И все, по сути. Больше пушек не было. И всех от них всех использовались одни и те же патроны. Что собираем на протяжении всей игры. Так что если у кого-то там возникают вопросы, что пистолет, э, Glock и MP, MP5 используют одни и те же патроны в Half-Life, то посмотрите, как в Wolfenstein 3D нафиг все было. Да. Ну все, скоро конец уровня, если я не ошибаюсь. Сейчас закончим на этом серию. Я пойду отдыхать. А, ну сначала посмотрю комментарии у Александра Геймса. Может, Андертея у него посмотрю, если сил хватит. Ну и уже закончу. А Ленни про что-то пока небольшой перерывчик взял. Наверное, опять недельный, как он раньше это делал. Он последнее время, а Ленни про, я смотрю, ты постоянно без перерывов выпускаешь видосы. А тут раз перерыв сделал, я, конечно, удивился. Чуть-чуть. Ладно, твое, твой выбор. Так что вот. Тут ничего нету. Этот на воздухе сдох, если что. Да, на воздухе. Ноги не соприкасаются. Че, это еще не все значит? Давай с динамичной музу заиграло. Ну тогда еще поиграем. чё, уровень пройдем и закончим. Вон газен, гады бегут нафиг. Могут спрыгивать. Блин, ну, крутой искусственный интеллект, я скажу. То тупой, то крутой, как-то вот так вот. Странно он работает. Еще какие-то фашисты, фашисты вот косячат капец, а, с близи попасть не могут. А какие-то вот как тот гад, который меня постоянно убивал, он вообще издалека с такой с такой, это с такого автомата капец как блин по мне шмалял. С, ну у меня тогда еще было мало ХП, понятно, почему я умирал быстро. Но чтобы он так точно стрелял, это надо блин иметь опыт. Я взрываю все эти бочки Че, отпускаем? Отпускаем Нечего Этим платформам, лифтом Ой! Следующий уровень Жесткий будет А, сюда идти Я эти ворота вспомнил, они на следующем уровне будут Ой! Ну ладно, увидимся там уже, нам, нас там ждет капец И это уже на следующую серию оставим Будет жестко, будет непонятно все Икс лаборатории Вот смотрите, что у нас тут Эти мутанты, которые на руках бегают Опять этот череп Оп, бежит как, как в сталкере НПС это что-то важное да, Шер. Американский агент проник в их лаборатории. Что? Этот идиот собирается доставать меня до конца жизни? Да, да, да. Будут... И, и ты помрешь от его рук. Отправьте оставшиеся силы безопасности немедленно. А если американец пройдет силы безопасности, тогда я разберусь с ним. И воль? Ха! Разберешься нафиг. Да ничего ты не разберешься. Ты стручишь опять. Я помню. Короче. Ну все, давайте уже на следующей серии закончим. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.